Предлагаю вашему вниманию рецепт быстрого пирога на ряженке, он несколько напоминает кекс и имеет превосходный привкус топленого молока, приготовьте такой вкусный быстрый пирог, ведь это очень легко. Быстрый пирог на ряженке вкусный и нежный, к тому же, готовится он очень просто. По желанию в него можете добавить свежие или замороженные ягоды, фрукты, сухофрукты, какао и многое другое, этот чудо пирог может выручить. Если вас неожиданно посетили гости, подавайте быстрый пирог на ряженке нарезанным на порционные кусочки, теплым или холодным, со сметаной, сгущенкой, джемом, посыпанным тертым шоколадом или орехами. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Смешайте предварительно размягченный маргарин, ряженку и сахар, вымешайте до однородной консистенции. 2. Добавьте яйца и опять тщательно перемешайте до однородности. Можно яйца отдельно взбить в пену и уже ее осторожно вмешать в смесь маргарина и ряженки. 3. Далее всыпьте просеянную муку. Разрыхлите ли ванильный сахар, вымешайте тесто, оно должно получиться не особо густым, мягким и воздушным. 4. Корму для пирога слегка смажьте маслом и застелите пергаментом для выпечки. Заполните ее полученным тестом. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Выпекайте пирог в разогретой духовке 30-40 минут при температуре 190-200С. Готовность проверьте с помощью зубочистки. Если она сухая, быстрый пирог наряженки готов. Подписывайтесь, комментируйте ставьте лайк или дизлайк продукты и их количество далее ряженка 300 миллилитров сахар 1 стакан яйцо 2 штуки мука 2 стакана маргарин 300 грамм или растительное масло разрыхлитель 1 чайная ложка ванильный сахар по вкусу количество порций 8 10 подписывайтесь комментируйте Ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Люблю вас, друзья, жду снова.